Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Гульнас Идрисова, и это видео посвящено обзору ассортимента продукции компании Ламре. И этот обзор мы с вами будем делать на основе последнего каталога лета 2022. Этот обзор является первым видео ознакомительного курса «Косметичка Ламбре», который посвящен обзору продукции компании. И я рекомендую ознакомиться с этим курсом всем тем, кто хочет более подробно познакомиться с ассортиментом нашей компании и подобрать для себя как косметические средства, так и парфюмерию. Вначале хочу сделать небольшое отступление и рассказать пару слов о компании. Компания Ламбре существует с 1999 года. Парфюмерно-косметическая международная компания производит французскую парфюмерию и европейскую косметику. И предлагает этот продукт на европейском рынке, на рынке стран бывшего СНГ и других странах мира. На сегодняшний день компания работает в более чем в 18 странах. И компания уже более 20 лет радует своих клиентов качеством и безопасностью, эффективностью своего продукта. За это время уже появились ценители, почитатели этого продукта, люди, которые пользуются все эти 20 лет нашим продуктом и ценят и любят именно ее за постоянство ее качества. И я не случайно делаю акцент на производстве парфюмерии и косметики, что это Франция, это Европа. Дело в том, что это является своего рода знаком качества. Для того, чтобы получить сертификаты качества европейские, для того, чтобы иметь возможность продавать на территории Европы продукцию, эта продукция проходит очень тщательный контроль. И это говорит о том, что все процессы производства контролируются, отслеживаются, все ингредиенты проверяются, то есть продукт действительно выходит очень высокого качества и это качество проверено. И поэтому главными ценностями компании на сегодняшний день является это высокое качество. Это безопасность и эффективность, это три столпа, на которых стоит и компания. И при этом компания, компании удается сохранять доступность цен, для того, чтобы вот эти ценности могли, могли стать доступными практически любой женщине, которая хочет пользоваться качественным продуктом по доступной цене и которая ценит это качество, которая себе, то есть ценит себя, любит себя и ищет достойный продукт по хорошей цене. То есть вот если для вас это важно, то значит продукция компании Lambre это то, что вам нужно. Ну что, давайте вернемся к каталогу, каталог лета 2022 и здесь я хочу еще сделать одно небольшое отступление для тех, кто переживает по поводу текущей обстановки, Дело в том, что очень много поступает вопросов, будет ли компания работать на рынке, будут ли поставки, будет ли возможность покупать наш продукт. Я хочу всех успокоить и сказать, что компания продолжает работать на российском рынке. Компания продолжает работать и планирует дальше развиваться на российском рынке. Никуда уходить компания не собирается, с поставками тоже никаких сложностей нет, все работает, логистика работает, поэтому... Будем продолжать пользоваться нашим качественным продуктом и радовать в том числе наших клиентов. Итак, каталог Lambre 2022, лето 2022. Каталог, если говорить о периодичности, у нас выходит по мере необходимости, нет какой-то жесткой привязки ни к месяцам, ни к сезонам. Вот Как только меняется ассортимент, как только как происходят какие-то изменения, у нас обновляется каталог. И у нас нет жесткой привязки к ассортименту продукции, у нас есть вот перечень продуктов, которым продаем, и под него сверстан каталог, а не наоборот. Каталог выпускается в двух форматах, это печатный каталог и электронный каталог. Отличие печатного каталога заключается в том, что в нем нет цен. Вместо цен там есть QR-коды в печатных каталогах, если вы будете сканировать эти QR-коды, вы будете попадать на официальный сайт компании, в ваш личный кабинет, и там есть более подробная информация по продукту и есть цены. В электронном каталоге, поскольку его сверстать гораздо проще, соответственно, в нем есть цены текущие, и по мере изменения цен, Электронный каталог обновляется, по мере появления новинок тоже электронный каталог обновляется, то есть он более актуальный. Электронный каталог вы всегда можете скачать в личном кабинете, у вас на сайте в официальном, на официальном сайте в личном кабинете, либо в наших чатах, где мы всегда размещаем актуальную информацию. В новостных чатах мы всегда публикуем последние каталоги, прайсы, информацию по акциям, по новинкам, по каким-то событием, событиям, которые происходят. Поэтому, если у вас нет в наших новостных чатах, ссылка на чаты будет в дополнительных материалах или попросите вашего наставника, чтобы он вас добавил в информационный чат, чтобы вы эту информацию не упускали. Итак, давайте полистаем наш каталог. Первая часть каталога – это всегда новинки. На первых страницах всегда представлены новые продукты, и э, здесь э, этот каталог начинается с новой коллекции ароматов, с новой парфюмерной коллекции Notes by L'Ambre. Э, на сегодняшний день эта коллекция включает два аромата, Амальфи и Рио. Ароматы представлены в объеме 50 мл в концентрации парфюма. Э, вообще коллекция Notes – это коллекция… Селективных нишевых ароматов, это коллекции более высокого качества, это шлейфовые ароматы, это ароматы, которые обладают повышенной стойкостью, и ароматы созданы из парфюмерных ингредиентов очень высокого качества. То есть это новый уровень парфюмерии в нашей коллекции, в общей коллекции «Ламбре». Я сейчас не буду очень подробно останавливаться на этой коллекции и на парфюмерии в целом, у нас будет видео посвященное непосредственно парфюмерии Ламбре, вот в следующих уже наших видео я более подробно остановлюсь на парфюмерии и мы с вами развернем и расскажу более подробно об этой Коллекции. Здесь только хочу сказать, что кроме полноразмерных флаконов у коллекции есть пробники, и вы их тоже можете заказать, либо в личном кабинете, либо в агентствах обслуживания, попробовать ароматы и выбрать для себя тот, который вам больше приглянется. Ну, а может быть вам понравятся оба этих аромата, очень рекомендую вам попробовать. На следующей странице представлены еще одни новинки этого лета, это два аромата из коллекции Colors. Это уже номерная коллекция, аромат номер 201 и 203. Они представлены в объеме также 50 мл и в концентрации парфюмированной воды. На сайте, вот здесь вот не на сайте, а, на, а в каталоге на этой странице вы можете увидеть картинки, которые изображают верхнюю, среднюю и конечную ноты, то есть то, что входит в состав этих нот. Также в тексте вы можете прочитать уже словами описание этих ароматов. Это часть номерной коллекции, и эти ароматы созданы по мотивам известных брендовых ароматов. Информацию о том, каким брендом, по философии каких брендов созданы эти ароматы, вы можете опять-таки почерпнуть в дополнительных материалах или спросить у вашего наставника. Маска для ног, тоже новинка нашего ассортимента. Рекомендую также включить вашу косметичку и ухаживать не только за кожей лица и кожей тела, но и кожей наших ножек. Лето очень актуальное время, время открытой обуви, поэтому я настоятельно рекомендую вам попробовать и полюбить свои ноги. И дальше каталог у нас начинается с косметических средств. Я сейчас не буду подробно останавливаться на каждом из них. У нас с вами будет видео, посвященное косметическим средствам, где мы об этом более подробно поговорим. Поговорим о том, для чего применять то или иное средство, в какую программу можно включить. То есть об этом мы с вами поговорим в следующих встречах. Сейчас я просто обзорно пройдусь, пролистаю вместе с вами каталог. Единственное, хочу сказать, что... Когда у вас будет время, вы возьмите каталог, неважно, печатный или электронный, выберите время и почитайте внимательно каталог, потому что здесь очень много полезной информации, которая пригодится вам для составления вашей индивидуальной программы по уходу за кожей лица, для того, чтобы вы могли сохранить молодость вашей кожи как можно дольше, чтобы ваше, ваше лицо всегда и ваше тело всегда выглядело гораздо моложе вашего э, паспортного возраста, чтобы вам делали комплименты и всегда вам спрашивали, что же вы такое делаете, что вы так хорошо выглядите. Вот э, для этого Одной из, одной, один из шагов для достижения этого результата – это сесть и внимательно прочитать каталог со всеми выкладками, которые в, в нем есть. А в нем есть очень много интересного. В частности, будете читать каталог, обратите внимание на значки, которые вот в данном, на данной странице, они в верхней горизонтальной части, да, иконки, которые отображают те активные ингредиенты, которые входят в состав того или иного средства. И про каждый из этих средств вы можете прочитать в интернете, посмотреть, какое действие они оказывают, какой эффект оказывают, как они работают. И тем самым вы можете посмотреть, какое количество активных ингредиентов входит в каждое наше средства Вообще наши косметические, косметические средства отличаются тем, что они включают очень большое количество активных ингредиентов, они очень богатые по составу, и это и обеспечивает их эффективность и результативность. И они еще очень а, хорошо подобраны, то есть они взаимодействуют друг с другом, поддерживают друг друга, усиливают друг друга, и это как раз и дает эффект наших косметических средств. Итак, на этой странице у нас с вами а, крем для лица, который восстанавливает микробиологический баланс, крем мы так между собой называем микробиом, и масло из растительных экстрактов, которые тоже можно использовать для ухода за кожей лица и шеи. На этой странице у нас представлены бустеры. Бустер в переводе переводится как «усилитель» или «ускоритель». И это средство для дополнительного ухода, синий у нас бустер с гиалуроновой кислотой, красный – это бустер с ретинолом. Эта страничка посвящена Эко Линии. это тоже одна из, один из последних наших продуктов, 100% натуральный состав, даже консерванты все натурального происхождения. Это экологически чистый такой продукт. Активным ингредиентом, основным активным ингредиентом является скинектура. И посмотрите, какое количество активных ингредиентов, вот сколько иконок да, здесь изображено. И это все входит в состав этой линии, которая и дает эффективность этой линии. Более подробную информацию также можно почерпнуть на официальном сайте. Под каждым продуктом описан состав и его эффект, да, то есть более подробную информацию всегда можно прочитать в вашем личном кабинете на, в карточке товара. Кроме этого, у нас практически для каждой линии, для каждого товара, для каждого продукта есть видеообзоры, есть занятия, есть вебинары которые очень подробно разбирают то, то или иное средство. Все эти материалы вы можете найти либо на официальном сайте в карточке продукта, либо на наших официальных каналах на YouTube, в телеграм-каналах. То есть во всех, все ссылки на все источники вы также получите в дополнительных материалах. Для того, чтобы получить более глубокое знание о продукте, я вам рекомендую также изучать. Это на случай, если вы не просто для себя или... Вы кому-то хотите это рассказывать, если вы хотите передавать эту информацию дальше своим клиентам, то вам, конечно же, я рекомендую получить более глубокое знание о наших продуктах и изучить дополнительные материалы. Если вы подбираете программу по ухода для себя, для, для личного ухода, вероятно, вам будет достаточно той информации, которая написана в каталоге и которая есть в карточках продуктов в личном кабинете на сайте. Это маска. Кислородная маска, пузырьковая маска, которая обладает вот таким вот интересным эффектом, она очень хорошо пенится и дает не только эффект по освежению, осветлению и такому обновлению кожи, но еще дает хороший эмоциональный эффект, поскольку она имеет вот такой вот яркое проявление в виде пены на лице. Поэтому, если вы хотите не только поухаживать за своей кожей, но и получить порцию хорошего настроения, попробуйте маску для лица, включите ее в свой уход, в свою программу по уходу. Антибактериальный гель для рук есть в нашем. Ассортименте по очень хорошей цене, 100 мл объем, увлажняющий эффект, с прекрасным запахом и на 100% удаляет все бактерии с поверхности кожи. Альтернатива для гигиены с использованием воды, то есть то, что всегда можно положить в свою сумочку и всегда брать с собой. Это страничка для мужчин, гель для Умывание мужской гель с великолепным запахом, с великолепным ароматом. У нас вся косметика имеет просто отличные одушки, качественные, натуральные и очень такие, знаете, элегантные одушки. И этот гель не исключение. Этот гель можно использовать в качестве... Средства для лица, для тела, им также можно и волосы мыть. То есть это можно, этот гель можно использовать для любых целей мужчины. Вот, поэтому возьмите для себя, для своих любимых и будете наслаждаться. Это страничка, здесь у нас представлен гель, крем для рук. Вот в синей упаковочке с левой стороны наш хит продаж. В составе алоэ вера и подходит абсолютно всем, имеет огромное количество положительных эффектов, об этом расскажу уже в следующих видео. В целом про эту страничку могу сказать, что эта страничка представлена двумя сериями, это витаминная серия и хлопковая серия. Они отличаются тем, что они более бюджетные по цене и их можно использовать для знакомства. Наших новых клиентов с нашей косметикой. То есть, если клиент не знаком с нашей косметикой, никогда ничего не пробовал, можно взять что-то из этих продуктов и использовать их в качестве продуктов для знакомления. А после этого, уже если понравилось, если есть положительное впечатление, можно выбрать что-то из основных линеек, из более дорогостоящих линей, более эффективных, более действенных. Также отображены иконки с активными действующими веществами. И видно, что состав очень богатый, хороший. И вот этот значок Family Care означает, что эти средства можно использовать для всех членов семьи. То есть это средство подходит как взрослым, так и детям. Они безопасны по составу. Серия Мизу Это серия с так называемой зеленой икрой, да, то есть в составе у нас активным ингредиентом является водоросль, так называемая зеленая икра, и такое модное средство на сегодняшний день, представлено в виде дневного крема, ночного крема и геля для ухода за кожей вокруг глаз. На этой страничке у нас с вами представлена сыворотка, с экстрактом с малой драцены драконовой. Мы ее называем между собой сыворотка дракона. Да? Она направлена на глубокое увлажнение нашей кожи. А с правой стороны у нас представлена маска детокс-маска. Карбоновая с углем для очищения жирной комбинированной кожи. Маска обладает еще и матирующим эффектом, то есть она оказывает такой подсушивающий эффект. В качестве дополнительного ухода 1 два раза в неделю рекомендуется для жирной комбинированной кожи. На этой странице у нас представлены еще две сыворотки. Сыворотки это, как правило, средства дополнительного ухода. Они усиливают основной уход, используются вместе с кремами по уходу за кожей. И сыворотку имеет смысл подбирать в зависимости от ваших целей. Сыворотка со слизью улитки она является очень хорошей регенерирующей сывороткой, восстанавливает. Кожу сыворотка с синтетическим ядом гадюки обладает ярко выраженным лифтинг эффектом, то есть она подтягивает, работает с морщинками и как результат гладкая и подтянутая кожа. На этой странице представлены средства для работы с куперозом, если у вас хрупкие кровеносные сосуды, то эта страничка для вас. С левой, стороны, с левой стороны это крем антиреднос, который укрепляет и уплотняет кровеносные сосуды, то есть работает с причиной возникновения купероза. А с правой стороны это корректор антиреднос, он предназначен для маскировки покраснений, для выравнивания тона кожи перед созданием макияжа, то есть он не решает проблемы, но помогает замаскировать последствия купероза. И выглядеть хорошо, если вам вот срочно нужно сделать макияж и что-то скрыть. Эта страничка начинает серию Pure Therapy, которая здесь представлены средства для очищения и по, средства по уходу за кожей. На этой странице представлен гель для очищения, 3 в одном, три в одном, потому что здесь три Три способа применения. Этот гель можно использовать в качестве просто очищающего средства, с ним можно делать пилинг, из него можно делать маску. Предназначен для жирной комбинированной кожи в большей степени, содержит в составе фруктовые кислоты, как основной очищающий элемент, и он хороший для дополнительного ухода. Для жирной комбинированной кожи как бы, рекомендую очень... Настоятельно. Для тех, у кого чувствительная кожа, для того, чтобы вы могли тоже делать глубокий, глубокое очищение, я вам рекомендую сначала протестировать на коже руки, для того, чтобы проверить, не будет ли каких-то сильных реакций, потому что маска и гель, вот гель настолько эффективность, что для чувствительной кожи может вызывать даже ожоги. Да? Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратнее, те, те, у кого чувствительная кожа. На этой странице у нас с вами два средства для очищения кожи. Как вы видите, очищению придается очень большое внимание. Это очень важный этап при уходе за кожей. Мы об этом тоже будем говорить на встрече, посвященной, посвященной этапом ухода, ухода за кожей. Это действительно очень важно. И здесь мы видим два геля для жирной комбинированной кожи и для сухой чувствительной кожи. Это уже средство для основного, для ежедневного ухода. На этой странице представлена линейка пюротерапии для чувствительной кожи непосредственно. Здесь у нас с вами тоник и Гель для снятия макияжа. Гель для снятия макияжа можно использовать также и для обычного очищения. То есть, если вы не наносили макияж, но вам нужно очистить кожу, вы можете этот гель использовать. То есть, вот для чувствительной кожи это два отличных средства. Эта страница у нас посвящена тем продуктам, которые работают со светлением кожи. Это порсилайн скин крем. Он работает на осветлении кожи, то есть работает с пигментацией и отбеливает кожу. И с правой стороны сыворотка с витамином С, Morning Miracle, наш тоже один из хитов наших продаж. Он укрепляет сосуды, осветляет лицо, хорошо использовать это средство под макияж, он очень хорошо держит макияж и хорошо использовать для дневного для длибного применения. Крем с молозевом, колострум, крем для лица крем, который направлен на активное восстановление нашей кожи восстанавливает, омолаживает и, то есть, Восстанавливает кожу клеточную память, предотвращает процесс старения, то есть работает на таких вот, на глубоком уровне, на таких самых глубинных процессах и уменьшает также пигментацию кожи, успокаивает раздражение, заживляет рубцы, как старые так и новые. То есть восстановление регенерация- это вот то, что является основным результатом применения крема с колострумом. Страничка ухода класса люкс. Это наша люкс коллекция. Коллекция сывороток. Дневная сыворотка, ночная сыворотка, сыворотка для кожи вокруг глаз. В состав входят у нас пептиды с частицами золота, платины, алмазов. То есть все эти средства направлены на то, чтобы усиливать выработку коллагена. Коллаген вырабатывается в сотни раз больше. За счет этого Улучшается упругость кожи, и, соответственно, наша кожа выглядит моложе и здоровее. Серия DNA Shotline это один из наших хитов это базовая коллекция для возрастного ухода, коллекцию, которую можно использовать ежедневно и нужно использовать ежедневно. В состав входит экстракт черной икры, который работает с морщинками, который омолаживает, улучшает цвет лица и стимулирует выработку коллагена. Серия жемчужная с экстрактом жемчуга, это тоже базовая серия, вот как здесь, вот видите, написано против первых морщин. То есть если DNA Shotline работает с, уже с такими, ну, то есть более активно работает с морщинами, то серия с экстрактом жемчуга, она больше направлена на восстановление волокон коллагена, она увлажняет, то есть это усиленное увлажнение, и за счет этого происходит омоложение нашей кожи. Это базовая коллекция, ее можно рекомендовать всем, у кого появляются первые признаки морщин и такой вот хороший базовый уход. Серия ZEN – это инновационная линейка, это линейка с, с растительными стволовыми клетками. Это тоже серия направлена на омоложение и регенерацию. Серию можно использовать в качестве таких периодических курсов между базовыми линейками для того, чтобы поддерживать молодость кожи. Серия отличается потрясающей отдушкой, у нее просто а, удивительный запах. Для меня серия Zen всегда запоминается вот этим вот а, просто потрясающим запахом, поэтому я вам рекомендую попробовать эту линейку, хотя бы для того, чтобы получить вот это эстетическое наслаждение от а, тех отдушек, которые использовались в этой линейке. И серия с гиалуроновой кислотой, это ультра увлажнение, это то есть линейка направлена на то, чтобы увлажнить вашу кожу. И за счет этого расправляются, разглаживаются морщинки, они заполняются, и соответственно кожа выглядит моложе. Серия для того, чтобы справиться с жирным блеском. Серия включает в себя как ночной крем, так и дневной крем, а также мицеллярную жидкость. Мицеллярная жидкость, она предназначена для очищения, и используя эту серию, вы можете восстановить баланс кожного сала и тем самым снизить выработку Сало для того, чтобы не покрываться вот этим бесконечным жирным блеском. Если у вас есть такая проблема, то рекомендую включить эту серию в свою программу по уходу за кожей. Линия с экстрактом листьев оливкового дерева. Мы между собой называем ее оливковой серией. Это серия, которая может использоваться для всех членов семьи. Это тоже базовая линейка для тех, у кого нет каких-то серьезных проблем – с кожей, то есть это для более молодого возраста, серия обеспечивает глубокое увлажнение и легкое питание. На этой странице у нас представлена мыло Алеппо, 100% натуральное оливковое мыло которая подходит абсолютно для любого типа кожи, особенно хорошо это мыло для чувствительной сухой кожи, для кожи, которая склонна к аллергии, а также для детской, для очень возрастной. У меня, например, бабушка ничем другим не могла мыться, кроме как этим оливковым мылом. То есть после всех других средств возникал зуд, а это единственное мыло, которое не пересушивала кожу и, соответственно, не вызывал каких-то негативных моментов. Поэтому, если вы любите свою кожу, если вы о ней заботитесь, возьмите это мыло. Его можно использовать и для очищения лица, и для тела. То есть его можно использовать для всего тела целиком. Я знаю, что им даже моют волосы. Вот, То есть это мыло заслуживает того, чтобы быть у вас в ванной комнате. С правой стороны это средство для тех, кто хочет сделать свой бюст более пышным и красивым. Это интенсивная сыворотка, которая формирует и укрепляет грудь. Идеал бюст между нами. Мы так называем идеал бюст, то есть это сыворотка, которая создает идеальный бюст. Наполняет и увеличивает бюст, повышает упругость, поднимает и по результатам всех проведенных исследований увеличивает грудь на один размер как минимум. Серия TTO Line это серия для специального ухода за проблемной кожей. Серия на основе масла чайного дерева она дает эффект, не то чтобы дает эффект, она предназначена для глубокого очищение проблемной кожи для того чтобы обеззараживать предотвращать рост бактерий уменьшать угревые вот эти высыпания на коже устранять блеск в состав этой линии входит непосредственно масло чайного дерева, его я рекомендую не только тем, у кого проблемная кожа, но и всем. Это средство, которое, на мой взгляд, должно быть в косметичке абсолютно любого человека, потому что спектр использования масла чайного дерева настолько широк, настолько велик, что оно просто всегда должно быть под рукой. Начиная с того, что это очень хороший, у него очень сильный антибактериальный эффект, то есть, если у вас появились первые признаки простуды, заболевания, несколько капель на подушку или на платок и вдыхать поры масла чайного дерева, делать ингаляции с маслом чайного дерева. И заканчивая тем, что его можно добавлять в зубную пасту, в шампунь для предотвращения перхоти, для предотвращения воспаления в ротовой полости. То есть вообще назначение масла чаяния дерева огромное количество. Это натуральная плечка, которая должна быть, как мне кажется, у каждого. Ее можно использовать и для детей, и для взрослых. То есть она не имеет никаких противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости. Поэтому обратите внимание на этот продукт и обязательно включите его в число своих ближайших покупок. На этой страничке это вам шпаргалка, то есть здесь можно увидеть те программы, которые можно составить для себя с, с помощью наших косметических средств. Отдельно есть средства, предложенные для жирной кожи, для сухой, для чувствительной, для комбинированной. Как определить свой тип кожи, мы с вами поговорим в следующих видео, а также разберем основные этапы в вашей программе и какие средства вы можете подобрать. Но уже ориентируясь на эту шпаргалку, вы можете примерно составить для себя программу по уходу, по уходу, а с помощью дальнейших наших видео вы сможете скорректировать и уже окончательно подобрать для себя средства из нашей коллекции. На этом у нас косметическая линейка закончилась и начинается парфюмерная часть, парфюмерная часть каталога. Парфюмерия начинает представление с коллекции, с номерной коллекции, коллекции Париж. Это часть номерной коллекции, и в коллекцию Париж входит 6 ароматов, 5 женских, 6 мужской. Коллекция Париж представлена в объеме 20 мл, это парфюм, духи. Мужской аромат представлен в объеме 50 мл в концентрации туалетной воды. На странице вы можете прочитать описание этих ароматов, ко всем ароматам есть пробники, можете попробовать сначала в малых объемах, а затем уже выбрать для себя большой объем. Франция заключенного во флаконе духов, это как раз коллекция Париж. И дальше у нас начинается презентация авторских ароматов. Если говорить о парфюмерной коллекции, то коллекция на сегодняшний день делится на три части. Первая часть это нишевые селективные ароматы коллекции ноутс. Вторая часть парфюмерной коллекции это авторские ароматы ламбре. И третья часть это номерные ароматы коллекции ламбре. Вот на этой странице у нас представлены авторские ароматы, ароматы мелани для мужчин и для женщин, для него и для нее. Аромат мелани Мэн представлен в объеме 100 мл. В концентрации туалетной воды. Melanie Woman, Мелани для девушек, для нее, для, для нас, да, представлен в объеме также 100 мл и в концентрации парфюмерной воды. Чем отличается туалетная вода от парфюмерной воды от парфюма, мы с вами также поговорим на следующих встречах, буквально уже завтра. И тогда вы будете знать, в чем отличие этих концентраций. Авторская коллекция продолжает представление коллекции «Блюматик» и «Магнитик». Эти ароматы отличаются тем, что их для нас создала известный французский парфюмер Ирена Фар... Ирен, Ирен Фармашиди. Это эксклюзивная коллекция ароматов, представлены в объеме 50 мл. Точно так же женские ароматы сделаны в концентрации парфюмированной воды, мужские ароматы 50 мл в концентрации туалетной воды. С правой стороны это коллекция 100%, 100% Woman в объеме 100 мл в концентрации парфюмированной воды, 100% Men в концентрации туалетной воды, также в объеме 100 мл. Коллекция XY и коллекция City. И вы можете прочитать описание этих ароматов, для кого предназначены эти ароматы, точно так же это парные ароматы который можно использовать в образах Family Look, то есть для создания общей гармоничной композиции между мужчиной и женщиной. И также ароматы представлены в объеме 50 мл, точно так же женские ароматы все представлены в концентрации парфюмерной воды, мужские ароматы представлены в концентрации туалетной воды. Аромат 101, это тоже часть нашей номерной коллекции, но он вынесен вот отдельно на отдельную страничку, поскольку это аромат унисекс, он подходит как для мужчин, так и для женщин. И представлен он в виде парфюмированной воды в объеме 50 мл. С правой стороны это ароматы нашей коллекции «Дуофлора». Ароматы, посвященные, созданы на основе э, звучания одной э, ноты. Да? То есть название говорит само за себя. Пачули, жасмин. Это ароматы для нее. Они представлены в объеме 100 мл в концентрации парфюмированной воды. Все ароматы имеют пробники. Можно попробовать сначала в малых объемах, а затем принять решение о покупке уже в полноценном флаконе. Итак, номерная коллекция. Номерная коллекция у нас представлена как женскими ароматами, так и мужскими ароматами. Женские ароматы все представлены в двух концентрациях, в двух объемах, то есть в номерной коллекции. 20 мл парфюм и 50 мл парфюмерная вода. Мужские ароматы все представлены в одном едином объеме 50 мл концентрации туалетной воды. И женская и, номер, и мужская номерные коллекции – это ароматы, созданные по мотивам, вдохновленные известными брендами о том, на какие бренды, какие бренды стали вдохновителем для создания тех или иных номеров наших ароматов. Вы можете посмотреть также в дополнительных материалах или спросить у вашего наставника эту информацию. Обратите внимание, что... Вот э, на страничке, там где вот перечислены женские номера, некоторые номера помечены звездочками. Это означает, что эти ароматы продаются до исчерпания остатков, то есть они в ограниченном количестве больше производиться не будут. Также есть у нас один аромат на сегодняшний день в коллекции, это номер 25, э, который выпускается лимитированными коллекциями. То есть он выпускается время от времени. На сегодняшний день в продаже есть, вот, но он не является постоянным участником коллекции, но периодически компании его выпускает по просьбам партнеров и клиентов. На этой странице представлена карта ароматов где они сгруппированы по ароматическим нотам, о том, как подобрать себе ароматы, используя эту карту, об этом мы поговорим на одном из следующих занятий, в одном из следующих видео я подробно расскажу, как можно с помощью этой карты выбрать себе ароматы. На этом парфюмерная страничка у нас заканчивается и начинается части каталога, которая посвящена декоративной косметике. У нас декоративная косметика не является самой такой широкой по ассортименту, но при этом есть свои хиты и нашу декоративную косметику наши клиенты любят не меньше, чем парфюм и косметику по уходу. На этой странице представлено все, что мы можем использовать для оформления глаз. Здесь у нас с вами карандаши, цветные карандаши. Также карандаши для бровей трех оттенков. И отдельно еще представлен карандаш черный для оформления глаз с повышенным количеством черного пигмента. Здесь у нас с вами все, что для создания мейкапа. Да, то есть непосредственно тональный матирующий крем и тональный крем с лифтинг-эффектом, то есть у нас тональная основа в двух видах представлена. Если говорить о том, чем они отличаются, то могу сказать, что матирующая тональная основа более легкая по текстуре и обеспечивает менее плотное покрытие. Тональная основа с лифтинг-эффектом она имеет подтягивающий эффект и более плотная по покрытию. Представлена и та, и другая тональная основа в трех оттенках, и, то есть вы можете выбрать любой тот оттенок, который вам больше подойдет. С правой стороны, на правой стороне каталога представлена, во-первых, база под макияж Supreme Primer, которая позволяет макияжу держаться гораздо дольше силиконовая основа, которая очень хорошо держит макияж, и особенно в летнее время, я вот прям настоятельно рекомендую, если вам нужно весь день, чтобы ваш макияж сохранялся, обязательно используйте это средство. Также это средство можно использовать, если вам нужно защитить вашу кожу от внешнего воздействия, но при этом вы не пользуетесь какими-то защитными средствами, то есть его тоже можно использовать, оно бесцветное, оно прозрачное, то есть на лице его не видно, но оно, оно обеспечивает очень хорошую защиту и покрытие. При этом кожа дышит, не закупоривает, не закупоривает поры и является очень, хорошим вот таким вот, такой очень хорошей базой под макияж. И BBI плюс крем. Более. Это средство имеет два эффекта, оно, во-первых, тонирует, да, у него есть оттенок, во-вторых, он также ухаживает и питает, у него очень богатая многофункциональная формула, и я его, как правило, рекомендую более молодым нашим девушкам, у которых кожа ровная, не требует какого-то плотного покрытия, не нужно скрывать неровности, но при этом нужно выровнять Тон кожи. Вот BB крем в этом случае очень хорошо подойдет. На этой странице у нас представлены туши, у нас в коллекции три вида туши, объемная тушь, удлиняющая тушь и тушь Royal, которая включает в себя свойства и объема и удлинения. Тушь, на мой взгляд, тушь является достаточно таким капризным продуктом, поэтому для того, чтобы понять, что вам непосредственно подходит, я рекомендую вам попробовать. И выбрать ту тушь, которая вам больше подойдет. У удлиняющей туши у лонг маскара щеточка такая изогнутая, у объемной туши щеточка прямая, но обе щеточки у этих тушей силиконовые и с коротким ворсом. Ройл маскара отличается тем, что кисточка у нее вот такая вот пушистая. И, соответственно, опять-таки, в зависимости от того, какую кисточку вы любите сами, какая вам больше подходит, вы можете выбрать ту тушь, которая подойдет именно вам. Помады. Помады и э, макияж губ в целом, да? то есть на этой странице у нас представлены две коллекции помад, это La э, это коллекция матовых помад и помады Exclusive Classic Color. Это наша основная коллекция помад, сюда входят и матовые, и полуматовые, и перламутровые, э, насыщенно перламутровые, то есть э, можно подобрать для себя любую помаду, которая вам понравится. Сразу скажу, что коллекция La Parisienne у нас сейчас продается до исчерпания запасов, то есть э, она не будет больше производиться, поэтому наличие оттенков уточняйте либо в личном кабинете на сайте, либо в агентствах обслуживания. И та, и другая коллекция сопровождаются тестерами помад, поэтому вы можете сначала заказать тестеры помад, а затем уже выбрать тот, ту помаду, которая вам больше подойдет. Также в ассортименте у нас есть карандаши для губ, которые можно использовать для макияжа вместе с помадой, можно использовать в качестве макияжа по итальянской технике, когда... Карандашом закрашивается вся поверхность губ, то есть мы для макияжа губ используем только карандаш, то есть такой вариант тоже возможен, наши карандаши очень мягкие, очень хорошо держатся, не расплываются, поэтому если вы пользуетесь карандашами, а если не пользовались, то попробуйте, то есть обязательно что-то для себя подберите, цветовая палитра достаточно богатая. И на последней странице нашего каталога, нашего летнего каталога, наше чудо-средство по уходу для, за ресницами. На самом деле это сыворотка для выращивания своих длинных густых ресниц. Инновационная формула, которая содержит 12 специально подобранных активных компонентов. Сыворотка, которая не имеет аналогов на рынке по составу соотношению цена, да, цены. За такую цену вы по такому составу сыворотку просто не найдете. Это тоже один из наших хитов продаж. Если вы хотите отрастить длинные густые ресницы, обязательно попробуйте нашу сыворотку. Я уверена на 100% вы получите потрясающий результат. И с правой стороны это страничка вау распродажи. Вау-распродажи – это постоянная распродажа, которая проходит в нашей компании. О том, какие продукты на сегодняшний день есть на распродаже, вы всегда можете посмотреть в вашем личном кабинете. Есть специальная вкладка с вау-распродажей, где вы всегда можете увидеть те продукты, которые продаются на сегодняшний день со скидками. На этом каталог закончился. Это наша оборотная стоимость нашего каталога, и э, на этом наш обзор также заканчивается, и я благодарю вас за внимание, и э, следующая встреча, следующие встречи у нас с вами уже будут посвящены непосредственно нашей косметической линейке, нашим парфюмерным продуктам, и я поделюсь всеми секретами, всеми тонкостями, которые я знаю, по подбору, по хранению, по ношению парфюмерии, косметики, то есть мы с вами в этом вопросе разберемся более глубоко. Ну что ж, на это на сегодня все и до завтра.